Привет и добро пожаловать на вступительную ленту к вашей новой работе в Bani Smiles Incorporated. Вы подали заявление о приеме на работу в службу технической поддержки и обслуживания. Что конкретно означает эта работа? Она означает, что вы среди других сотрудников будете тем, кто позаботится о создании волшебного и веселого опыта для бургеров Бона. got his hat on. Hip, hip, hip, rain. The sun has got his hat on and he's coming out today. How much is that dog in the window? The <coughs> one with the wagering tail? How much is that dog in the window? <coughs> I do hope that dog is for sale. How much is that dog in the window? Это шоу Стоппер Бон, Ша, Бузу и Бани Музыкальный ансамбль, созданный БСИ для развлечения детей Как технику Вам дадут роль смотрителя объекта Вокруг этого веселого и волшебного колеса путешествий работайте над определенными задачами, такими как протоколы очистки, обслуживание и ремонт роботов и обучение использованию технологии BC. Но сначала это сообщение от Джека Уолтина и Феликса Кранкина, наших любимых основателей. В BC говорится, что для нас важнее не деньги или рейтинг. Для нас важнее то, что у вас есть прекрасный опыт работы с нами. При этом ресторана гамбургеров Бона откроется через несколько недель. Мы с нетерпением ждем возможности осуществить эту мечту вместе с вами. Это совершенно новый день в районе маленького Бона и, несомненно, особенный. Маленький Бон весь день ждал прибытия своих друзей. Он планирует устроить с ними ночевку. У него есть все необходимое для идеального вечера кино с друзьями. На эту ночевку он пригласил Лша, Бузу и Били. Давайте еще раз повторим, на случай, если мы забыли кого-то из гостей, пригласили Ша, Бузуи. <звы> Ох, это должно быть они. Теперь, когда все собрались, я полагаю, пора начинать вечер кино. Маленький Бон потратил все свои деньги на действительно забавный фильм. Смотрим фильм. Я думаю, можно сказать, что он не очень время времени. Oh uh -huh. uh -huh. Итак, это новость, смотрите, из кода ⁇ PointSmiles ⁇ Я записываю это, потому что компании требуется архив для истории работы. Что-то вроде этого. Я, честно говоря, понятия не имею. Потому что только начал работать здесь. На самом деле я еду на место работы прямо сейчас, но в этом странном месте, где-то в этом лесу. Я еду минут 20, не могу дойти то место. Думаю, я добрался до места. Я, я готов на быть да, как бы то ни было, ты сказал мне, что это место не работает с 1978 79 годов, то есть 4 года назад.